Мы же высоко забрались толпеть. Виго так ждет. Вот они. Прикольные. Ага, год. И с этой стороны. Сегодня праздник Дня независимости. Ну а, Шри-Ланья. А, да, это мусульманская школа. Mm -hmm. Ну рассказывай, где это мы находимся? Мы находимся в охране зуба Будды, когда его кремировали Будду в смысле. Один зубчик забрали. Один зуб, да. Осталось четыре зуба, и вот один зуб находится на шри And don't hate those slim. Девну я. Такие машины ехали, это вообще древние, такие красивые репликары. Ну тут, тут уже все, это уже более современные. Они уже проехали. Был автопроект какой-то. Сначала мото, потом авто. Я не успел заснять. Блин. Так... Вот опять едут какие-то, тоже есть. Может еще появится. Но уже таких красивых нет. Они в голове пробега были. И мини-куперы какие-то, мой мини не Ну, такой формы бывают yeah. изначально Вот это называется Сталоносертьюр. Вы можете посмотреть, раз, на ферме, Это все поздравления, которые Вот если считать таблетки. Инжекторы, конец, бель, таблет, капучон. Вот такое. Вот это там есть, это нац. Канатон. Точтый данный вид, это такие разницы. Это под шесть видов темный. То есть черный вид, это блесный вид, это лучший. Хороший цветок. Деслание юни. Семью. Это янтарь. Наверное, вот здесь янтарь, да? Откуда 재미 дерево на рекахudo filtRAF 9 меня что в да, но не я писька сейчасе если вот это значит, диапсид, на тебе серьезный На карне есть четыре линия, как крестики, видите? Это из Англии. Вот этот лунник это там, mm -hmm. mm -hmm. вот там, это два отработан, там еще отработаны. То есть типа третий белые и карта сейчасе Вот он лось, это лось китерся, пассивный тоже. Совсем сейчасе, как кошки, как ласта, поэтому. Это бриллиант, который ввел из это бриллиант, в 2-2 года работал. Недавно на свете еще в Там можно посмотреть в камни. Здесь это самые там сейчас такие камни. Вот это большой, варс, и это лимон, вот это ситры, но с разные виды Вот это глаз. Это американский которые искусственные. Вот эти минералы, натуральный, заходной взятый по драгоценникам. они вот такие разные пивают. Смотрите, красный, который вс ⁇ -таки нарубин. Видите, да? Вот пили, вот из спинел, спинел то есть у нас разный пивают Смотрите, синий, в общем, на синий сапир. красный грех вообще нарубин. А диксис это тормали. Это розовый тормалин, на свете робилит, похожий на на это коричневый. Это необычный цвет, палитральный цвет, арбуз на гранат. с красный. красный. Это чоке, чек, я красный бороду, а третий, Вот такой, смотрите, красный, а не силе Это А до силе у него То свет, на свете, если вы берете смуру, а группа группы, берете на свете, берете группы. Это хотя все глаза Вы знаете Александрий Тосса, да, это Тосса говорят российский камень. Да, Александрий здесь это сапир. Сапиры бывают вот такой раз, не только синий. Вот здесь кристалли, это до адроботы найдут вот такой, вот здесь это белый, розовый, фиолетовый, синий, вот если сята синий сапир от светлый до темный, на самом деле на Руси, которые центры, которые хорали с фиби, которые Василий Васильевич, на сясе там есть рубин, то есть сапир, И то сясе сапир это на сясе на суниками камни, посмотрите на камни, есть сапир сьоат, сьоат это на сясе пара сясе сапир, значит это свет лотоса. Наверно вы все видели лотос это да, вот такой сятер на сясе очень гре. Так, Это мы в шахту полезли, в которой добываются камни. Мы смотрели фильм. Вот оно протыкивается специальным -то папоротником, который задерживает воду. Потому что там течет просто немыслим. Снимаешь, я уже Она думала, что... уже наковыряла камней. А промывать будешь? Все уже, видишь, они тут. Уже готовы. промыты. О, Сейчас улыбашни. будем смотреть, да. Во, как это все выглядит. Угу. Опасная такая тема, конечно. Надо сказать. При свечах работают обычно. Вернее, свет электрический есть, но свечи обязательные для того, чтобы. Можно было контролировать, как только газ пойдет, она либо сильнее загорится, либо погаснет, если там газ какой-то другой. Ну, слышать опасный. нельзя. Опасный, да. Вот. Интересно, вот то, что папоротником он протыкивается, очень прикольно. Ну, это мы в ботанический сад приехать. Он такой бесконечный. Ну тут ну. надо, конечно, целый день гулять. У нас времени только час. А, между прочим, стоит 2000 местных тугориков на человека, довольно-таки прилично. Красивый парк, такие эти горизонты. Здорово. Жалко, что времени мало. Да, здесь можно, конечно, целый день прогулять, единственное, что поехать очень далеко. Вот поэтому и надо ехать на целый день. Мы проходим рощу сейчас. Вот эти крики – это летающие собаки или большие летучие мыши. Просто гигантские. Они висят. Вот, к сожалению, не сфокусируется фотоаппарат на них. Они вот такими коконами висят, прям гигантские, вообще капец, вы увидели. Вот тут хорошо видны на просвет, вот эти точки такие, как будто грозди деревьях, это вот они как раз и висят. Я сейчас шел-шел и нашел корону гироса. Вот он как выглядит. Самый натуральный. Да, я буду рассказать вам это чайные листья. Вот это первый процесс, Шушин процесс. Мы собираем уциолисти, суда на и мы кончаем этот процесс на утром. Мы делаем чорный чай и силоний чай, одинаковые листы на разный процесс. У нас есть четыре вида чорный чай. Сами крепки, шретные крепки, шретные слабые и сами слабые. Он называется БОПФ, БОП. Ну, супер чай. И Так, Он называется И вот Это супер чай. Ну, в общем, теперь мы все знаем про целинский чай. Нам все рассказали, какой бывает он, какого помола, крупный, мелкий, какой надо пить с молоком, какой без молока и так далее. Вот мы сейчас там пьем вторую по крепости, ну, прямо реально крепкий. Очень, очень, очень, Но мы если бы себе заваривали, раз бы, вот пять бы, наверное, послабее бы заварить, потому что тут, вот на такую чашечку надо целую чайную ложку. А он еще супер крепкий. Антонина. Вообще вкусно. Запах. Масло. Араб. Араб. Араб. Алапта. Алападка. Мать уже нету. Правда, серьезно. Серьезно. Серьезно тебе говорят? Смотри.